И снова всем welcome, это снова я. На этот раз речь у нас пойдет про обучение в школе японского языка. Подробно, потому что многие спрашивали о том, как это изучать японский язык в Японии, что там дают в этой программе и какие особенности значит, изучения. Вот сегодня вот хороший денек, я решил думаю, записать видос вот в небольшом таком парке, вот приехал на байки и с чего начинает вот, конкретно я объясню на своем примере как я начинал изучение японского языка то есть изначально дома э, в россии э, я начал изучение с азбуки языковых это хирогана катакана и простенькие канджи там от 1 до 10 соответственно чтобы вам лучше запоминалось ну я не знаю кому как но я бы рекомендовал за... сделать небольшую такую тетрадочку значит и выписывать каждую букву, значит, по несколько раз пытаться ее там написать все лучше и лучше. Вот у меня такая тетрадь там на 96 листов там вот и каждый лист я исписывал одной буквой, то есть вот хираган, например, там буква А там вот и всю страницу, то есть списываешь. Потом следующий там, там О там, например, там или И или У, то есть, ну неважно. В общем, и вот так каждый, каждый вот слог соответственно на целую страницу и также канджи, то есть там от 1 до 10 они простые сначала потом более сложные соответственно там уже будете сами смотреть сколько вам достаточно написать чтобы вы запомнили это После этого, то есть, как бы я никаких грамматик, ничего никаких книжек не изучал. То есть, многие, вот, например, начинают там, из дома изучать, то есть, как бы, зависит от человека. Если у вас есть предрасположенность к языкам, и вы легко запоминаете, можете начать изучать из России. Чтобы я бы порекомендовал для начинающих, тех, кто вот хочет изу... стартовать и начать изучение именно вот с нуля. Есть такие книги, как Мина Нонихонга. Я думаю, многие знают эти книги. Такая более известная серия. Есть еще Манабу, Мина на Нихонга. В целом, это хорошая книга. Там достаточно все правильно объясняется. То есть мы, когда, я, когда я приехал в языковую школу, то есть меня сразу спросили, вы изучали язык или нет. Соответственно, ну я немного изучал тазбуки Рогана Катакан. Соответственно, мне дали тест. В этом тесте, там, начиная от азбуки. Простенькие вопросы и заканчивать там какие-то грамматикой такой. Ну, я там немного грамматику тоже изучал, и грамматику в том числе тоже поотмечал, какие-то правильно, какие-то неправильно, то есть, ну, неважно. То есть определяют в какую-то группу, там, начальную группу или там не начальную. У меня получилось как? Я должен был приехать в начальную группу, но из-за того, что меня там что-то с этими, с оформлением, в общем, протупили это эти фирмы, которые занимались оформлением визы, э, я опоздал на целый месяц практически. И за счет этого как бы, уже занятия шли целый месяц. Я немного как бы, в программе, то есть пришлось мне самому догонять эту программу, в общем, самому дома, там, после уроков, предыдущие там, 7 что ли уроков, вот, я пропустил. То есть по какому принципу идут занятия, значит, занятия делятся на несколько типов, это первое занятие, например, это грамматика, в грамматике также объясняются какие-либо слова. К примеру, вот, за сегодняшний урок там, вы изучаете 5-10 слов новых и с этими словами вы строите какую-то грамматику, там, простую грамматику, либо сложную грамматику, там, в зависимости от уровня. После этого, значит, когда вы изучили, также идут занятия по канджи. Занятия по канджи – это… Такие, ну то есть иероглифы вот эти, как бы китайские иероглифы, которые японцы заимствовали для того, чтобы э, также свои слова в своих словах использовать. Э, у кирилла есть два чтения, то есть это верхнее чтение и нижнее чтение, как они называются, это онъёми и кунъёми. Ну я думаю, более подробно вам объяснят в языковой школе. Но смысл в том, что Данный канджи, то есть урок по изучению канжи, он проходит тоже в два этапа. То есть в первом этапе вы изучаете написание этого канжи, канджи. Вторым этапом вы изучаете, как оно правильно читается и, соответственно, где его можно применить. Канджи может использоваться как отдельно от слов. Когда он стоит отдельно, он имеет смысл один – либо же, если канджи используется где-то в, в слове. Например, там слово состоит из нескольких этих канджи. Или же канджи, плюс там хирогана, катакани они канджи не используются. И у них там есть несколько переводов, там, соответственно, несколько, несколько чтений есть. Которые чтение это вот как раз и, и зависит от того, с, с чем он вместе стоит. Например, если он с таким канджей стоит, то такое чтение, если с таким канджем стоит, то такое чтение. Или же, если он стоит отдельно, то там совершенно другое чтение. Это уже и является целым словом, этот ткань же. Дальше есть еще уроки по непосредственно по словам, по то, что вы изучили, и по написанию. По написанию, то есть это типа как сочинение или же изложение, как я провел свое лето или еще что-нибудь такое. То есть много очень уделяется... Вот именно творческой работе, конкретно, чтобы ну, написать свое сочинение там, или изложение по предыдущей теме, или же там, по вашей теме, когда вы там, ваше хобби, там, например, или там, как вы приехали в Японию, что-нибудь такое. После того, как вы там уже умеете читать, писать, есть еще один вид занятий – это аудиозанятие. То есть это когда вам включают какую-то аудиозапись, вы ее прослушиваете. И должны ответить на вопрос, например, если это был вопрос. Или же, если вы там слушаете какой-то диалог, то понять в диалоге, что, кто, что сказал, кто какие там, ну, то есть, имеет, скажем так, вопросы или ответы. Ну, или в принципе, в целом своими словами изложить то, что было сказано в этом уроке. Тут основные где-то четыре типа, значит, уроков, как я уже говорил, это, значит, слова и грамматика. Следующий это канджи. Далее это значит написание ну, типа как диктант или изложение. И значит аудиозанятия. Ну, помимо этого проводятся также занятия по там, каллиграфии. Это вот отдельно уже там по подготовки на всякие там экзамены когда вы проучились какое-то время вам могут предложить на сдачу на Шикен. я думаю многие знают что это такое это сдача экзамена на сертификат японского языка там идет градация от n1 до n5 то есть n5 это самый начальный уровень n1 это самый высший уровень сразу вам скажу что данные сертификаты Практически нигде не спрашиваются При устройстве на работу. Ну если вы устраиваетесь Уже по профессии Если вы устраиваетесь там на байта Где требуется знание И разговорного языка И также вот э, Практики Именно вот грамматику Нужно читать там же знать Еще что-то, то могут спросить Особенно, ну например Это где-нибудь в доставке, там, вот, раз, разноска этих писем там, или газет, там, то, что нужно читать адреса, нужно это правильно находить, это ä, тоже ä, без знания языка, то есть без знания какого-то определенного уровня языка, вам просто не дадут такую работу, даже подработку. Соответственно, вот на подработке могут спросить, на э, основной работе, когда вы устраиваетесь уже по профессии, там не спрашивают. Ну там могут спросить вы, у вас, как вы вот с японским языком. То есть и в, уже в процессе общения с вами, на собеседовании, на собеседовании в процессе общения, с вами, они поймут, знаете ли вы японский или не знаете, как написано ваше резюме, там, как, там, у вас, дикцией, там, как у вас с дикцией, как у вас с грамматикой в, в вашем резюме, ну, и так далее. Что касается изучения, вот, вы, допустим, отучились там полгода, у вас там появились какие-то там новые занятия, ну, к примеру, там, как я уже говорил, каллиграфия там, или же там занятия по подготовке, по подготовке к э, сдаче вот этого Норику шикен Также есть э, школы, э, для, ну, в которых готовят к сдаче рюгак шикен Рюгак – это такой э, экзамен который нужен для поступления в университет или же там а, в Сэймонгаку, в зависимости от того, куда вы хотите поступать. То есть данный экзамен имеет бальную систему. Соответственно, а, в зависимости от того, сколько баллов вы набрали, а, то есть вас возьмут или не возьмут в, этот, в это учебное заведение. А, каждое учебное заведение имеет свой проходной балл. По определенным предметам. Опять же, я сразу скажу, предметы это не японский язык, то есть, ну хотя, смотря куда вы поступаете, если вы там на гуманитаре куда-нибудь там на, скажем так, на ту профессию, где требуется знание хорошие японского языка, там педагог, там или еще кто-то, то с вас могут вам могут там как бы дать этот экзамен на на японском, ну на японский язык. Во всех остальных случаях вы сдаете экзамен по той специальности и по тем предметам, на которые вы поступаете. Ну, соответственно, если вы там поступаете на, например, э, программиста, там, я не знаю, э, соответственно, к вам, у вас там спрашивают, э, значит, сдачу экзамена там, э, значит, на японском языке, естественно, там, по физике, например, там по математике э, и там по другим предметам, которые требуются уже вот у них там. Соответственно, все экзамены будут на японском языке. Вы будете сдавать эти экзамены там, в университете, уже при поступлении, уже непосредственно в ВУЗ. И если вы проходите по данному, скажем так, экзамен, по данному баллу, то есть вас берут на учебу, также есть баллы по, по регах Шикен, если вы имеете высокий балл, есть все шансы поступить на бюджетное обучение. Бюджетное обучение в Японии достаточно редкое, и не все университеты дают такую возможность. Но э, я вот знаю нескольких людей, кто поступил в целом на бюджетное э, обучение в Японский университет. Но это было очень сложно, и там очень высокие баллы нужно набрать по ригакши Что касается ригакши я думаю, всем понятно. Далее, что касается дальнейшего изучения японского языка в языковой школе, в процессе, в процессе, когда вы изучаете японский язык, вам также могут предложить проходить на дополнительные какие-то занятия. Дополнительные занятия, например, для устройства на работу например для байта или же для определенной какой-то профессии, если вы там уже планируете сразу после изучения, после обучения в языковой школе устроиться на работу в фирму в японскую, значит насчет подготовки к работе есть как конкретно школы, которые занимаются непосредственно также подготовкой к трудоустройству, они проводят дополнительные занятия, там специальный курс, рассчитанный на изучение такого языка, как кейго. Кейго – это более уважительная форма общения, используется ну, в деловой сфере, значит в деловой сфере непосредственно в больших, более больших таких японских компаниях, которые, там вот скажем так, работают по старым еще там правилам. Потому что в современном мире в государственных компаниях в коммерческих в, том, в любых компаниях обычно уже общаются все на Фуцуке. ну то есть это обычная форма разговора есть как бы, люди которые общаются на кейго, да но это большая редкость и обычно общается а, с клиентами или в гостями компании то есть даже если вот ты работаете на в компании коммерческой то с гостями или же там с клиентами компании, вы обязаны разговаривать на кейго, соответственно, хотя не, ну, это не обязательно в некоторых компаниях, то есть все зависит от компании. Так что же касается вот кейго, то есть да вот, когда вы э, изучаете японский язык, то есть вам могут предложить, если вам это надо, вы можете позаниматься, соответственно, Поднять свой уровень японского языка, то есть изучить новые слова, изучить новую грамматику. Там. Соответственно, вы, вы будете лучше разбираться в этом. Школа может также сотрудничать с разными академиями, с разными, например, сэнмонгаку или дайгаку, с уни университетами, которые могут э, объявлять о наборе в свои классы непосредственно в языковой школе японского языка. Если вы хотите поступить, например, да, там вам предлагают, вы можете прямо там начать подготовку для поступления. Что касается, значит, тех студентов, кто обычно учится в школе японского языка, ну, а это в основной массе своей, конечно же, азиаты, китайцев много, вот. Я расскажу, наверное, на своем примере, вот как я, когда изучал японский язык в школе саму, Само находится на Шинокубо, это корейский район, поэтому естественно у нас очень много было корейцев, корейцев, вьетнамцев, из Непала несколько там человек, ну не очень много, европейцев было очень много достаточно. То есть тот как бы год, когда я поступал, была акция такая с большими скидками в эту школу, и из Европы, и из России, и там из Казахстана очень много людей приехало. Даже вот из Средней Азии, это из Узбекистана, из Таджикистана люди приезжали. То есть я каждый год хожу на встречи выпускников. Вот они проходят где-то в сентябре. И встречаемся. И очень много, кстати, ну, до сих пор там европейцев учатся. А в других школах, ну, как бы тут уже, я не знаю, я там не изучал, не изучал ничего. Ну, так иногда приходил, когда новые студенты приезжали значит, с новыми студентами там, для поступления в школу, то есть мы там проводили небольшие такие, скажем так, экскурсы. Показывал, где школа, там рассказывал, то есть, как оно устроено, какая там учеба, что там нужно для этого и, так, и все такое. Что же касается, значит, того, что нужно с собой для учебы. Да, в принципе, я думаю, тетрадку и ручкой все, больше ничего не надо. Все остальное вы купите в Японии. Там учебник, смотря на каком там учебнике они занимаются, какие-то там дополнительные материалы. Каждая школа, насколько я знаю, она еще помимо вот учебника, помимо тех вот тем, которые идут в учебнике она дополняет каждый урок из других учебников, из других каких-то э, изданий, которые вот тоже хорошо подходят для иностранцев. Если вы вдруг решили э, начать изучение японского языка у себя дома, то это вполне реально, это можно сделать без проблем. Как я уже говорил, можете начать с азбуки, изучить какие-то канджи, начать потихонечку изучать там Мина на благо сейчас она вон, в интернете и продается, и можно где-то там даже бесплатно скачать. То есть, ну, тут уже сами смотрите, какие там у вас, значит, возможности есть. Есть еще куча разной литературы по японскому языку, которая э, очень популярна в школах японского языка. Но это для начала вам совершенно ни к чему. Вот начните сначала с малого, хотя бы с вот с Минно Нонихонга. Это как бы такое э, легкое для понимания, ш, ну как бы, школьная литература. Почему люди вот, э, почему я бы рекомендовал изучать с, мин, с Минно Нонихонга? Ну, во-первых, там очень понятно все рассказано с картинками, то есть очень много э, визуальной информации э, даже если вы не понимаете э, например то что вам учитель объясняет там по э, значит э, по японски вы можете посмотреть там обратить внимание там как как это все выглядит на, э, на картинке что что значит там вот это вот значит э, грамматика или что в каких случаях используется вот эта грамматика в каких случаях используется вот эта грамматика то есть это все можно понять по, значит, даже по картинкам также в... что хорошо в этом учебнике это то что на него есть очень много значит других скажем так комментариев на разных языках в том числе и на русском и когда я изучал я также купил себе книжку с комментариями на русском языке, где подробно рассказано по каждой теме, по каждому значит, заданию, что это, какая грамматика, где она используется, в каких случаях. И все-все-все вот так вот подробно рассказано. Это очень, очень помогает в изучении японского языка. Ну вот, в принципе, и все, что я хотел сегодня вам рассказать. Если у вас остались какие-либо вопросы, обязательно задавайте их в комментариях. Если вам понравилось видео, не забывайте подписываться, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео о Японии. А также делитесь этим видео с друзьями, я думаю, многим будет полезно. Все, с вами был Дэн, до новых встреч!